В сегодняшнем мастер-классе сделаю бант из атласной ленты, который можно украсить или зажим для волос, или ободок. Он легко одевается и легко снимается. Можете менять аксессуар, как вам угодно. Кому интересно, оставайтесь со мной. Для работы я взяла атласную ленту. Ее ширина 5 см. И из нее я нарезала 24 квадрата. Можно использовать и ленту шириной 4 см. Еще мне понадобился отрезок фетра 6 на 3 сантиметра, я срезала уголочки и сложив вот так вдвое, тоже срезала уголочки. Получился у меня вот такой бантик. Для этого банда я сделала серединку из бусин разного диаметра и разного цвета. А также использовала большой кристалл в оправе. Вот он. И отрезок ленты взяла длиной 11 сантиметров. Ленту свернула трубочкой. Получилась ширина где-то один сантиметр. Края запаяла огнем и нашила украшение. Еще я взяла зажим длиной семь с половиной сантиметров. Вы можете взять и меньший зажим. Также понадобится иголка с ниткой, зажигалка и клеевой пистолет. Итак, приступим. Я покажу, как собрать фрагменты банда Квадрат я складываю по диагонали. Уголок к уголку, получается треугольник. Потом я еще его раскладываю, опуская э, кончики вниз. Полученный уголок с правой стороны я закрепляю иголочкой. Теперь из второго квадратика складываю опять треугольник. Точно так же. Здесь уголки вниз. И теперь второй треугольник вставляю в первый. Вот таким образом. Основание треугольника должно быть на одном уровне. А вот последний треугольник я буду складывать вот так. Теперь я эти уголки поднимаю вверх просто удобнее собирать и теперь в последний треугольник вставляю два предыдущих получается вот такая гора с тремя вершинами и теперь я буду набирать на иголку с ниткой равномерно здесь нужно захватить уголочки Здесь укол я буду делать по центру, и теперь проживаю до конца. Теперь ниточку стягиваю, но не слишком плотно. Иголкой я пройду в обратном направлении и заодно выровняю низ всей конструкции все закрепляю ниточку и деталь готова получается вот такая деталька И здесь можно оплавить все неаккуратности, если они есть. И таких деталей нужно 8 штук. Теперь я буду собирать бант. Беру подготовленную основу. И при помощи горячего клея приклею один фрагмент к краю. И точно так же приклеиваю фрагмент с противоположной стороны. Теперь два фрагмента я склею между собой. И теперь приклею этот фрагмент на основу. Точно так же поступлю с фрагментами для противоположной стороны. Здесь нужно обратить внимание на соблюдение э, отцентровки и постараться приклеить детали так, чтобы они одинаково выступали снизу и сверху. Ну и теперь остается последние два фрагмента определить. Я их склеиваю между собой и потом наклею вот поверх средних фрагментов. Вот так. Теперь оформлю серединку. Начинаю с лицевой стороны, приклеиваю ту часть, которая длиннее от украшения нашего проверяю куда меня это украшение попадает в центр все хорошо определю сюда зажим хотя можно этого сразу и не делать расправляю все уголочки чтобы все красиво смотрелось и теперь приклею с лицевой стороны И последний штрих. Ну вот и все. Получился у меня такой бантик. Получится и у вас. Я благодарю всех за просмотр моего видео. Буду благодарна за комментарии. Кому понравился мой мастер-класс, не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны. С вами была Ирина и до новых встреч!